Всем привет, ребят! И мы сегодня будем играть в... Эм, вы что, серьезно? The Recital Messe at Champ Happy? Мужика стрмная. Давайте же начнем. Developer! Я вроде бы помню, они вроде бы компания Developer создавала <плёк> бросил, наверное, на ставьте лайки, пишите свой комментарий looks like a great night to watch the meat shower material swords we shall trek up to the motion to get a better wife are you coming stacy I uh, no thanks Brian. I'd rather stay here safe in the tent The animals are more scared if you run you are very vim just the famed Steve we showed them out so the white that я перехочусь на полный экран если что Так, а используйте Ты знаешь, где находится, да, я не знаю, как там перевод, я еще это не изучал полностью английский, поэтому не буду читать. Барен, Вот, вот это Кинг-Конг, блин. какая блин русалочка если это блин не ориень а обычный человек который просто купается ну просто он реально на русалку она просто реально на русалку похожа Так, а это уже будет сложно. Хеллоу, спит. Мне нужна помощь. Я тебя вообще меня не трогаю, что у тебя Здрасте это свидание. Да блин, я вообще, блин, не буду трогать. Да блин, где ты Ты что творишь, блин, псих? Грош меня. Ну, все отлично, теперь я могу пацан, не в компании. Покажется, что в Да были ты задолговала, Да что ты не Все, он единственный, который есть, и надо иметь, и надо иметь рыбу какую-нибудь, чтобы увидеть этого человека.